удивляем ценой. Не жди, не копи, а просто приходи и купи. 1 метр 40 сантиметров. Это очень большой экран за 36 990 рублей. И это только в магазине телевизоров Москва-Сити. Телефон 56 44 44.